Подскажите, пожалуйста, правильно ли с мужчиной проговорить свои ожидания в начале отношений? Да, это, не, это, это очень нужно, проговаривать свои ожидания и планы. То есть вы сразу с мужчиной, поэтому 25 вопросов нужно задавать. Поэтому нужно сказать, ты как вообще вот видишь брак, Законы, незаконный? Он говорит, я вообще считаю, что штамп в паспорте это полная херня. То есть я, вы спросите, то есть ты как бы, ты вообще никогда-никогда, даже если полюбишь женщину, никогда-никогда не будешь жениться, он говорит, никогда-никогда, вы говорите, спасибо, до свидания, ну то есть прощай, все. Никаких шансов, что он, что он изменит. Если он скажет, а что, у тебя по-другому? Я говорю, ну вы скажете, ну знаете, а, ты знаешь, а я с детства мечтала. Я хочу, чтобы все было официально, чтобы все было красиво, чтобы, чтобы мама и папа видели меня на свадьбе. Чтобы мама плакал, и папа гордился, и тоже плакал. Чтобы у нас был свадебный танец. И чтобы нашим деткам им показывали, чтобы в нашем доме была фотография свадебная. И, на, и, и нашим, нашим деткам мы показывали. И когда я буду бабушкой, чтобы внучки показывали. И чтобы правнучки видели, что, бабуш, что э, прабабушка и дедушка женились, у них была красивая свадьба. Вот это, понимаете? Вы скажете, я хочу вот так. Я хочу фату. Я хочу муфту, я хочу подруг, я хочу вечеринку. Я все это хочу. Я к этому готовилась. Я это с детства хочу.